Как я отношусь к тому, чтобы женщина зарабатывала наравне с мужем. Да, или возможно больше него. Вы знаете, я отношусь к этому нормально. Если муж относится к этому нормально, ваш муж. Если вы как женщина зарабатываете больше, чем муж. И ваш муж к этому нормально относится. По его самооценке это не бьет. По, вашей, по вашему чувству вины это никак не бьет. Это никак не сказывается на ваших отношениях. То зарабатывайте себе больше. Если э, ваш муж как-то вот себя неуютно чувствует от того, что вы э, зарабатываете больше него, отправьте его на психотерапию. Да? Дайте ему мой теле, мой, э, мои контакты, пусть ко мне придет и скажет, блин, Леонид, э, моя жена зарабатывает больше, чем я, я себя от этого неуютно чувствую. Помоги мне с этим справиться. Ну и там мы будем дальше с ним работать. Да. А почему он себя неуютно чувствует? А почему он не позволяет себе зарабатывать больше? Окей? Не должна быть проблема жены, что она зарабатывает больше. Это должна быть проблема мужа, да, если он, во-первых, позволяет своей жене зарабатывать, а второе, если ему это не нравится. Вот я знаю большое количество семей, реально большое количество семей, где жена зарабатывает, жена там директор, или она владелец какой-то фи, ну, фирмы, или там ну, как частный предприниматель, который много зарабатывает, а муж или там обслуживает по дому, или там научный сотрудник, где зарабатывает копейки. Но они прекрасно друг с другом общаются, их не парят вообще вот такой вот дисбаланс в заработке. Им... Их это устраивает. Если их это устраивает, то хорошо. А если не устраивает, тогда тот, кому, кого не устраивает, должен прийти на психотерапию с этим поработать. Ну, либо что-то менять в своей жизни. Но опять же, это только через внутренние трансформации, Так что, welcome.